Сегодня я сделаю открытие 100 кейсов или 100 боксов, как хотите, так и называйте, специально для вас, мои дорогие друзья, специально по вашим заявочкам, по вашим просьбам как вы давно этого, я заметил, уже э, хотите. Ну что ж, посмотрим, получится ли у нас выбить сегодня какого-нибудь легендарного бравлера. Лично мне пока что это еще неизвестно. Делайте ваши ставочки. И лично я хочу хотя бы одного выбить бравлера легенду потому что у меня до сих пор нет ни одного легендарного бравлера, а уже очень давно э, хочется. Ну что ж, приступаем. Но перед началом этого видео, малюсенькая просьба к тебе, дорогой мой зритель, поставь пожалуйста лайкос под данный видос и мне будет офигенно поддержка тебе совершенно ничего не стоит а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годным игровым контентом в мире игровой индустрии ну что ж друзья открытие 100 боксов погнали так первые 10 кейсов пошли посмотрим что нам из них выпадет Первые 10 кейсов уже позади, из них, к сожалению, мне не выпало заветного какого-нибудь нового бравлера. Ну что ж, у нас еще в запасе есть 90 кейсов, надеюсь, из этих 90 кейсов мне выпадет хотя бы кто-нибудь. Зритель, как ты думаешь, выпадет ли мне какой-нибудь легендарный бравлер сегодня или нет? Делай свои ставочки, пиши в комментариях свои мысли по этому поводу, а мы продолжаем. Ну что ж, разменяли мы второй десяток боксов и опять, к сожалению, не получили нового бравлера, но зато получили кучу различных усилений и кучу золота для моих дальнейших продвижений в Бравл Старсе. А, ну что ж, зритель, пожалуйста, ставь лайкосик, чтобы хотя бы мне был шанс побольше выпадения нового легендарного бравлера. Дальше, я думаю, точно что-то интересное произойдет. Делай свои ставочки, пиши комментарии, а мы продолжаем. Треть Десяток размениваем, друзья, поехали! 30 боксов уже, ребятки, позади, но опять нам не выпало ни одного бравлера. Ну как так-то, ребятки? Неужели удача сегодня повернулась к нам нехорошим местом и не хочет нам выдавать никакого легендарного бравлера? Не может быть, друзья! Не может быть! Все же я верю, что в ближайшее время мы выбьем хоть какого-то нового, нового бравлера. Зритель, что ты думаешь по этому поводу? Напиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Получится у меня сегодня выбить легенду или же... Нет. Также, зритель, не забывай ставить лайкосики под данные стримчанский Специально для тебя я копил сотню боксов, чтобы специально для тебя их открыть. Поэтому я считаю, что это заслуживает огромного толстого лайкосика. Поставь, пожалуйста, лайкосик, тебе совершенно ничего не стоит, а для меня офигеть какая поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя новыми играми и, возможно, любимой игру ты уже сможешь найти на моем канале под названием «Ура! Игра!». Ну что ж, а мы переходим к размениванию четвертого десятка наших сегодняшних боксов. Боксов, поехали! 40 боксов мы открыли, и я, ребятки, просто в шоке, не понимая, в чем проблема. До сих пор нам не выпал никакой новый бравлер, которого я так сильно жду. А, ну что ж, ничего страшного, ведь у нас есть еще 60 боксов, которые мы сейчас и откроем. Зритель, пиши, пожалуйста, свои размышления в комментариях. А, как ты думаешь, получится у меня сегодня выбить легендарного бравлера или хотя бы какого-нибудь мифического Лично я очень хочу, чтобы хотя бы кто-то мне сегодня новый а, выпал для моей а, коллекции Ну что ж, продолжаем, ребятки, открытие кейсов Ставьте свои лайкосики, погнали! О, невероятно, ребятки, это чудо, наконец-то мне выпал Рика, сверхредкий второй из пяти бойцов, блин, это офигенно просто, ведь этого бойца я очень давно ждал, уж кого-кого, а Рика я, ребят, точно сегодня не ожидал, пусть это не легенда, но это достаточно неплохой, я бы сказал, Бравлер, он мне тоже очень нравится, достойная замена Кольту, да, ведь Кольт у меня уже прокачан, а Рика еще нет, ну что ж, будем в ближайших моих видосиках и на стримах обязательно обязательно Играть за этого парня. Да, ребятки, все-таки чудеса немножко случаются и сегодня уже это произошло на моем а, видосике. Да, ребятки, новый боец Рика прошу любить и жаловать. Поздравьте меня, кому это не безразлично. Ну что ж, а мы продолжаем. Итак, друзья, открыли мы 50 боксов, и да, наконец-таки хоть какой-то небольшой подгончик мне Бравл стар сегодня устроил. Мы выбрали, мы выбили сверхредкого бойца, какого, посмотрите, чуточку ранее, и вы все сами увидите. Ну что ж, интересный момент, друзья, мне хотелось бы, конечно, выбить сегодня еще каких-нибудь бравлеров, так как мы уже половину пути прошли, нам еще остается целых 50 сундучков, а на 50 сундучках, мне кажется, должно быть выпать что-то годное. Зритель, что ты думаешь по этому поводу? Напиши пожалуйста в комментариях, там снизу под видосиком, и мы с тобой это потом обсудим. Отвечаю всем без исключения в своих комментариях. Также, зритель, не забывай про лайкосики. Лайкосики твои мне нужны как воздух, поэтому... Не стесняйся, ставь лайк, Косик, я буду радовать тебя за твой лайк, крутыми видосами по самым новым играм. Ну что ж, а у нас открытие 100 кейсов, ребятки, 50 мы уже открыли, продолжаем, нас ждет еще половина, поехали! Невероятно, друзья! Вторая, вторая удача за сегодняшний стримчанский это Фрэнк! Обалдеть просто! И лично я, друзья, в шоке, чисто в шоке, не может так вести, ведь это эпически первый из пяти бойцов. Мне лично так еще в старси, друзья, не везло! Я просто сегодня рад тому, что сейчас происходит, друзья, это просто обалденно, Фрэнк, я, если честно, тоже давно ждал этого Бравлера, а, ты, кстати, зритель, любишь этого Бравлера, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, лично мне, Фрэнк, нравится, его можно не хил так раскачать и выносить всех на своем пути, что ж, ну, ф... ну что ж, мы Фрэнка забираем, а у нас, тем временем, остается еще 40, друзья, сундучков, 40 обычных боксов, которые мы здесь и сейчас, сегодня специально для тебя, мой дорогой зритель, и отключаем, а, ну что ж, зритель, делай свои ставочки, пока дела идут неплохо, мне уже нравится А Делай ставочки, сможем ли сегодня мы еще хоть кого-нибудь выбить или же а, нет Ну а пока мы выбиваем, ребятки, помимо двух бравлеров крутых а, Выбиваем монетки, выбираем гемчики и выбиваем, выбиваем конечно же, всякие разные а, ништячки Ну что ж, ребятки, поехали, 60 уже позади, 40 еще осталось 70 боксов мы уже открыли, осталось еще а, 30, ребятки, поехали, 30 боксов нас еще ждут. Не отключайся, зритель, смотри до конца, дальше будет интереснее, погнали! Итак, открыли мы уже 80 боксов, а, но нам кроме двух бравлеров пока что больше новых бравлеров сегодня не выпадало. А, лично я надеюсь и продолжаю надеяться на то, что сегодня из последних 20 боксов мы выбьем хоть кого-нибудь еще. Было бы на самом деле очень а, круто, ведь бог любит троицу, и мне хотелось бы хотя бы, чтобы третий бравлер сегодня к нам пришел. Что, зритель, ты думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, в в свои размышления в комментариях. А, также зритель не забывай ставить лайкосик, под. Данный видосик мне очень нужна твоя поддержка. Чем больше лайков, тем больше вероятности того, что я буду дальше выпускать годные крутые видосы по различным видеоиграм специально для тебя. Ну а мы, ребят, продолжаем. Еще 20 боксов у нас на очереди. Продолжаем их открывать. Погнали! Ох, неужели, ребятки, это Дэрил? Офигеть, Дэрил, друзья, сверхредкий Третий из пяти бойцов Да, друзья, нихрена себе Мои надежды оправдались И третий боец, друзья Сегодня за текущий видос у нас Выпадает из ста боксов Это просто невероятно Зритель, напиши, пожалуйста, а сколько тебе Бойцов-бравлеров выпадало со ста боксов Если ты, конечно же, помнишь Этот момент, я с удовольствием Послушаю и тебе непременно Отвечу. Ну а мы пока, ребятки, за Забираем себе Дерела в нашу копилку и, естественно, будем раскачивать дальше этого замечательного танка, парня. Ну что ж, ребятки, поехали а, дальше. Итак, открыла 90 боксов из этих 90 боксов мне уже ребят выпил, выпало 3 целых бравлера. Целых 3 бравлера. Каких? Отмотайте немножечко назад и вы увидите в промежутках там они а, есть. А, ну что ж, осталось 10 боксов. Я надеюсь хоть кто-нибудь нам еще выпадет из этих 10 боксов. Ведь ни одного легендарного бойца сегодня нам не выпадало. Я надеюсь что из 10 оставшихся нам выпадет хотя бы один легендарный боец. Зритель, что ты думаешь по этому поводу? Пиши пожалуйста свои и размышления а мы продолжаем последние 10 боксов специально для тебя дорогой зритель погнали Нет, друзья, все-таки нет, не выпал мне легендарный бравлер за сегодняшнее видео, но я думаю, что мы обязательно устроим еще повторное открытие 100 кейсов, а может быть и больше, и тогда мы точно выбьем какого-нибудь бравлера. Не надо забывать, что у меня есть еще 24 необычных редких сундучка, которые я тоже в ближайшее время готов буду открыть специально для тебя. Зритель, какое количество необычных сундуков ты бы хотел увидеть на моем сайте? В следующем видосе напиши, пожалуйста, в комментариях, я тебе непременно отвечу. Ну что ж, а результаты сегодняшнего открытия меня вполне устраивают. Мы выбили аж целых три совершенно новых бойца Бравлера. Каких? А Перемотай зритель немножечко назад на определенные моменты и ты увидишь каких сегодня бойцов мы выбили. Также зритель, если у тебя есть какие-то какие безумные идеи по поводу Бравл Старса, пиши предлагание в комментариях. Я с удовольствием прислушаюсь и возможно мы с тобой сделаем что-то новое в мире Бравл Старса. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного